А перед началом видео я хочу порекомендовать канал Картан. Он снимает тесты, Power Levels, Битвы и многое другое. А еще я хочу порекомендовать канал Пластисини Аниматор. Он снимает пластилиновые мультики про танки и видео повод блиц. Высоко рекомендует. I'll let you hit the lollipop Go ahead, girl, don't you stop